Да. Угу. Стоп, задержись на мне, а то мы тут разговариваем. Угу. У меня сейчас твое, украшение тут твое, вот это вот так вот красивое, ажурные вот эти самые, да, От комаров отбивается.